У всех элементарных частиц есть античастицы. Были обнаружены антипротон и антинейтрон и другие античастицы. Из античастиц могут возникать атомы. Например в атоме антиводорода вокруг отрицательно заряженного антипротона вращается положительно заряженный позитрон. Физические и химические свойства антиатомов совершенно тождественны своим естественным двойникам. При столкновении частицы и античастицы, они исчезают, или как принято говорить, аннигилируют. В соответствии с законами сохранения, частицы должны взаимопревращаться, как исчезать, так и рождаться парами.